<связывая> Здрасте. Третье, Третье продолжение и вечером вас всех об. Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Если ты поставишь лицо, то почувствуешь, словно стоишь наружу и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы, Поэтому не делай этого. А, да, да, да. А где-то... Да, да нет, нет. А здесь. Молк, молк, туда приехал. Нет, не Прекрасно. Ты хищник, и эти испытания твоя добыча. Кстати, для следующего испытания я рассматривала использование акул. Знаешь что ты кого-нибудь другого, кто убивает людей, пытающихся помочь? Ты подумала акулы? Это неверно. Правильный ответ — никто. Никто, кроме вас, не проявляет такой бессмысленной жестокости. Я в прошлой серии. Не сильно помню, что я вам уже ну, кто его второй. Хорошие новости. Я придумаю, что делать с деньгами, которые сэкономила на переработке воздуха в твоей комнате. Когда ты умрешь, я заламинирую твой скелет и поставлю вестибюли. Так будущие поколения смогут понять, как избавиться от столь неудачного строения скелета, как у тебя. Прекрасно, опять не работающая дверь. Думаю, что кое-кому опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ничего, не трогай. Нет, нет, Эй! Эй! Сверху! Я нашел там наверху птичьи яйца, сбросил их я на дверной ячь. механизм, вырубил, я... Птица, птица, птица, птица! Эх, о, это, наверное, птица, да? Которая отложил яйца, Так, слушай, мы сбежим отсюда очень скоро, обещаю, обещаю. Надо только придумать как, как сбежать. Это а, она! Продолжай тебя, ты я, помни, я, ты я, меня, я, меня, нет, меня нет, не видела никогда! Я побеседовала с древним сервером. Теперь он больше не живет, так скажем. Но вернемся к испытанию. Ну и Вот заходишь вверх. Как... Ты так хорошо справляешься, что я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе поощрений. Здесь масса свободного места. Хорошо справилась. Относительно. В следующем испытании используется тюэли. Помнишь их, да? да? Светлые истерические штуковины стреляющие в них. Желаю удачи. Терминатор <реклама> в нет, нет. следующем испытании используется отборение. Помнишь их? Да? да. Светлые исторические штуковины стреляющие в Желаю пора тебя. И, Желание... И... ты Я думал, что он какой Ты I think that's right. Painting. Итак, лайф. Амак, амак, Спасибо за то, что ты меня не смеешь. Чтобы поддерживать непрерывность испытаний.